Всем е, всем я, ребята, и в принципе я знаю то, что роликов немножко не было уже. Ну и ребята, да, в принципе, я решил сделать наездку стримов, да, которые я как бы стримил, да, типа, да. И в принципе, окей, давайте начнем. Так, вот это. вы ничего не видели, да? Ты чё творишь? Ты чё? Да бля... Нет, пожалуйста. Ну ты же нормальный, ну нет, пожалуйста. Ах ты твоюга. В смысле, у нас Skyvastima я где играю. Ты ничего не видел? <трицелуйся> Эээ, да. <трицелуйся> типа... Да. <трицелуйся> а, я думал это Тим. Ч... Чего себе! Я прям вижу отличие, Пинг. Хаушей, хороший. Офер. Ты задолбал, что ты бегаешь? Стрелящий. У меня ФПСОК 50. О, я победил! Я сейчас сделаю вот так вот. Я победил, ребят. Да, это жестко. опять пять человек смотрит? Слишком много людей. Опасно как становится уже. Я вообще ожидал то, что максимум будет два человека в одно время. Что это было? Здорово. Привет да mm -hmm. yeah. <laughs> а блин нифига здесь застроено офигеть я считаю, что она фука или оно или что то или... блин капец я ее не сломаю мне надо сваливать отсюда сваливаем вот это другое <laughs> ты что палишь? Капец. Ч издеваетесь? А -а -а. То есть команда была сломана. В принципе, ребята, сразу хочу извиниться за такой маленький ролик, ребят, да. Я, в принципе, очень уже давненько не записывал ролики, поэтому я решил записать хотя бы какой-то ролик, да. И ребята, окей, да. Как бы на этом все, да, всем спасибо за просмотр, что тут за физ был, да. Все, Всем спасибо за просмотр. Пока-пока и удачи. Пока-пока.